Вот и лето прошло, словно и не бывало. Вот и кончилось все. Только этого мало. Только, только, только, только этого мало. Всем привет, друзья мои. Лето действительно прошло. Дети у меня пошли в школу. Вот в школу, в колледж и в детский сад, и у меня теперь появилось дохренище свободного времени. Я наконец-таки починила свой принтер и скачала, купила выкройку велосипеда и скачала ее ну, в распечатанном виде. Распечатала и буду сейчас это все склеивать. И шить куплю материал, и шить будем велосипедки. А ссылку в описании оставлю тем, кому интересно, да, где я где эту выкройку взяла. А вот. Ну что, погнали! Пу -пу. Вот смотрите, я соединила, да, выкройку склеила. Сейчас я подожду, когда у меня это просохнут эти швы. Потому что я клеем ПВА склеила. Можно скотчем склеить также. И тут уже на припуске учтено. Вот, то есть сразу хорошо, удобно будет, положил и готово. Вот ушки. Не пошла я в магазин. У меня вот такая вот есть ткань, я забыла, что я купила ее. Буду вот из такой делать. А, ну, кулирка. Как на футболку я покупала, потом передумала. А теперь буду шить эти велосипедки. Вот. Значит, вот так вот я положу. Это у нас получается вот долевая нить, да, вот таким вот образом. Сейчас все закреплю здесь вот так. Мне нужно две детали таких, то есть у меня друг на дружку сложено. Закреплю и вырежу. И вырежу. Ну что, я уже вывернула на изнаночку эти две части лицом к лицу, да? Здесь все очень просто. Нам надо скачать вот эти... Ой, стачать. А что я сказала? Скачать? Стачать вот эти вот части, да? Попу... Вот эти вот попу это был перед и попу Вот попу у нас поглубже побольше. вот сначала я их стачаю а потом уже буду стачивать ножки. Я вот проутюжила и померила на себе эту юбчонку вот чтобы получить ну что понять что все точно мне по размерам или нет сейчас будем вот ножки как раз стачивать попус передом стачали так что это я к вам жопой вот это у меня передок я все, значит, сделала по фэншую, как обычно, сразу обработала. Вот иду. Ну, Строчку обработала. И теперь вот ножки встачиваем вот этот шов. Но обязательно надо сначала вот здесь соединить, да? Чтобы у нас здесь был ровный крестик. Так, чтобы ничто никуда не убежало соединяем вот тут вот так вот можно конечно попробовать строчить прямо отсюда да с этого крестика а можно все это распределить аккуратненько и прострочить вот так полностью наверное так делать и буду так, у меня тут получились панталоны, я померила по размерчику всю норму, панталоны. Короче, я сейчас буду подгибать вот так вот проутюжу сначала и подогну вот сюда, вот так вот, наверное, да, подогну. И буду строчить двойной иглой. Как строчить двойной иглой? Я показывала видео, как шить футболку... Без распошивай на машинке. Тут оставлю, да, ссылочку. Вот, и точно так же я буду делать здесь на поясе, только я сначала вклад... буду вкладывать туда резинку. Вот я взяла резинку, она у меня 3 сантиметра шириной, и я вот так вот вложу, заверну, и вот здесь вот оставлю краешек, да, чуть-чуть, вот так вот, и буду. Резинку померяю сначала и даже застрочу, то есть померяю по себе и соединю ее, да, вот, и вот так вот сначала, наверное, приметаю, и вот здесь вот в краешку не задевая саму резинку, я буду пристрачивать, чтобы резинка у меня там ходила все-таки ходуном. Я думаю, просто может быть ее потом можно зафиксировать, чтобы не ходила, не знаю, я об этом подумаю. Ой, я не могу. Я не могу. У меня реально получились какие-то детские панталоны. Ну, вы поняли, короче, да, с рассветкой. Берем однотонку. Это явно не идет. Ну, как сказать. Ну, так-то все нормально, конечно, по размеру. Резиночка, все но мне они как будто бы коротковаты, мне хочется подлиннее, вот до колена. Ну, у меня все, я говорю, у меня такая нестандартная фигура, они там и нарисованы, вот они и нарисованы вот так, по колено, а у меня, ну, до колена, по колено, как-то надо брать, называется. У меня, короче, ну, вообще смех, смех и грех. Кому, короче, подогнать теперь... Ну так-то ничего, да? Так вот, как там? Тут главное правильно встать. Вот эту ножку вот так, так. Оп. Все, да? Ну все. Всем пока, дорогие мои. В принципе, вот так вот быстренько можно сшить. Все. Выбирайте получше ткань. И шьем велосипедки. Пока.